Новостройки у метро Рыбацкая. Жилой комплекс «Живи» в Рыбацком. Находится он в Невском районе города Санкт-Петербурга. От метро Рыбацкая всего 15 минут пешком. И развязка КАД в 10 минутах езды. Комплекс состоит из кирпично-монолитных домов. Квартиры в нем сдаются с полной отделкой. В комплексе предусмотрены две школы, четыре детских сада. Безопасные детские спортивные площадки. А также благоустроенные летние дворы. Подземные паркинги и открытые гостевые парковки. Встроенные коммерческие помещения. И все это всего в 100 метрах от набережной Невы. Здания там разновысотные. 13, 15, 25 уровней. Имеют сложную конфигурацию и формируют уютные внутренние дворики. Покупателю предложены квартиры различных планировок, студии 1, 2 и 3-комнатные, с минимальной площадью от 24 квадратных метров, высотой потолков 2,8. В Усть-Славянке работает несколько школ, супермаркеты «Пятерочка» и «Эврика», поликлиника. За 20 минут по Шлиссимбургскому проспекту и КАД можно добраться до ТРК «Мега-Дыбенко». В будущем планируется провести в усть линию скоростного трамвая, соединяющий населенный пункт с Санкт-Петербургом. Жилой комплекс «Князь Александр Невский». Князь Александр Невский – новый жилой комплекс, возведенный в Невском районе, у берега Невы. По адресу проспект Обуховской обороны, 138, корпус 2. В продаже имеются квартиры различные планировки, студии, Одна, двух, трехкомнатные, а также двухуровневые. Чуть более километра от жилого комплекса расположены три станции метро. Обухова, Рыбацкая и Пролетарская. По району проложены маршруты общественного транспорта. Удаленность от кольцевой всего 800 метров. Кроме того, вблизи расположен неразводной вантовый мост. В комплексе имеются отапливаемый паркинг, кафе, банки, фитнес-зал, бассейн, автостоянка, оборудованные площадки для детей, медицинские учреждения и супермаркеты. Из квартир дома открывается панорамный вид на город и реку. А счастливые обладатели квартир на верхних этажах имеют возможность любоваться стрелкой Васильевского острова. Жилой комплекс «Речной». Жилой комплекс «Речной» построен в Невском районе на Рыбацком проспекте 18, 2. Из окон домов открываются прекрасные виды на Неву и Вантовый мост. Комплекс состоит из 6 28-этажных жилых секций и подземного паркинга. В жилых домах предусмотрены квартиры с разнообразными планировками. От студий до пятикомнатных квартир. Комфорт и безопасность жильцов обеспечивают бесшумные скоростные лифты, круглосуточная система видеонаблюдения и служба консьержей. На дворовой территории размещены детские игровые и спортивные площадки, а также зоны отдыха. Немаловажным преимуществом жилого комплекса Речной является тот факт, что он полностью введен в эксплуатацию и он активно заселяется. Микрорайон постепенно обживается. Здесь уже создана вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни. Новостройка представляет собой современный архитектурный ансамбль, состоящий из восьми зданий разной этажности. Среди них шесть высотных жилых многоквартирных домов, расположенных в два ряда по три в каждом. Между ними находится пара строений коммерческой недвижимости. Квартиры располагаются в 26-этажных сооружениях. При этом все первые этажи отведены под магазины и предприятия бытового обслуживания. Современный дизайн зданий и оригинальные архитектурные решения позволили органично вписать их в окружающий ландшафт. Комплекс является единым ансамблем, и каждое из зданий находится на своем месте.